Глайдхорс-диспетчеру, прием. Да, yeah. я Мы приближаемся к поселку, Несси. Прием. Ясно, Шериф? Еще не передумали. Прием. Нет. Мы, к сожалению, еще пытаемся возобречь нашего друга маршала. Прием. <laughs> uh -huh. ему могу сказать, что меня нет. Если что, обязательно дайте мне знать. Прием. Понял тебя, отвой. Может, стоило взять с собой Нэнси, а не этого салаку. Сектанты бы обосрались. Ад, кто такие эти Эдемщики? Секта Врата Эдема, поэтому Эдемщики, так их зовут местные. Пару лет назад казалось, что проблем от них не будет, но сейчас они вооружены и рвутся в бой. Вы боитесь, Шериф? Прибыли. Поселок под нами. Последний шанс, маршал. Мы садимся. Сажай. Брат, понял. Диспетчер. Слышишь меня? связь вызывай всех если придется вызывай нас гвардию прием так точно я вас помолюсь. слушайте все три правила держитесь рядом не доставайте оружие и помалкивайте ясно понял залага внимание не зевать идем Всем привет, с вами Максот. И такое вот начало Far Cry 5. Быстренько пробежимся по прологу, а потом будем играть уже с друзьями в кооперативе. Всем приятного просмотра. Сейчас, значит, идем за шерифом. Доберитесь до церкви верно да но здесь не особо уважают значок шарика зато ствола они будут уважать не все проблемы можно решить оружием маршал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 стоятшки на землю успокоились мы ждали этого момента и мы подготовились все все бог не позволит им забрать меня Снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. И вот конь бледный. И ад за ним. Салага, давай в наручники его. меня. Я знаю, что можно завершить игру Залаги, буквально за 5 прошло, минут, понимаю, если я... его не арестовывать. Но не в этот раз арестовать. Иногда разумнее всего. Просто уйти. И Ubisoft представляет. Пошли. Давайте, давайте, пошлите. Пошвеливайся, не болтай. Так, в гаражах доступен новый башкотряс. Нужно Но Психи. Ну буквально влоговый дьявол, и конечно что же тоже могут пойти не так. Не уходи. Салага, идем. Я салага. Я да. Производство Ubisoft получило тар. Ну, он реально, никак лучше игровать в студию, было. Красивый способ покинуть этот борт. И болезненный, наверное. Far Cry 5. Добро пожаловать в Монтану. Через не хочу, через не можу. Все, тобой. So, was... was... good... Привет. I... I... отвечай, прийом. Призван... Небе. И там есть Больную Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Скажите, Диспетчер. Ох, У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни тебя, Бог. Никто не придет на помощь. Невис. <клывут> <клывут> отец спасён под синью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что имеем. Мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. А они. Вестники Лопа. Мирные ребята. Добрые. очень по православию да, горим. да давай да, да. там QT или сам снимешь? А, выбраться, да. Это как? Press F to pay respect. Так, здесь. Так, ш... У -у -у -у. Куда бежать? Ну, понятное дело, по тропинке. А, а где это делался? Маршал? Куда? Так, -то, что -то тут. Так, Взять. Ну все, по одному, по одному. Заходи сюда. на ну, карту можно посмотреть? Так, как там так на надо... Нет. Ладно, видимо, карта недоступна. Теперь, чем мы здесь? Так, что там вижу. Или как сейчас? Так. Так, значит я вижу лысика. цып цип цып цип, -цип, -цип, -цип, -цип, -цип, -цип. О -о -о. Сейчас мы тебя уроем. В буквальном смысле слова. Я нашел. нашел Мэтью. Все плохо. До свидания. О -о ой, подожди, обыскать. А, взять. Два патрона. Ветка. Так, так, так, так, так, так, еще бы, ничего так мало, еще кто-нибудь есть, икс сменить оружие, а вот так вот, значит, о, это у нас труба, нет, я хочу, хочу лопату, а, опа, на F, значит, пинок, окей, познаем все прелести этой игры, This is part, хочу кому-то сейчас сделать, пускать боеприпасы для пистолета. Так, хоть бы какие-то ориентиры, не знаю. Так, раз, два. До метры. Ага, сто метров пройтись? Ладно. Так, я значит пройдусь. Либо можно обойти, либо всех замочить. Это же не стало. О. Теперь мы умеем делать. До свидания, Спаси и сохрани. Что-то этом видит. Чувак. Меня же не должны были спалить. Точно. Он только... Так, встретиться нужно теперь с нашим маршалом. Так, здесь, походу, патроны. Винтовка даже. А, а у нас винтовки нет. Так, диск нибудь есть? Нет? свободно. И... Окей. О, боже мой! Ты... Прости. Думал, тебя схватили. Пошли. Пошли. Давай. Проверь тут все. Ну да. Салага я должен проверять. О боже. Ничего себе. Твари. Мы посадим всю эту семейку. Всю семью. Долбаные психи. Мы выберемся отсюда но сначала нужно оружие держи так типичный дом в, а? в америке там есть дорога заходите Едем заходите на берите оружие на все да для весны всего пара часов езды а потом мы вернемся сюда с национальной гвардией и уничтожим всех так Да-да, mm, чувак. Mm, смотрим, Ключи, ключ Холмса. Не, mm, по одному, по одному, ребят, по одному. Mm -hmm. так, так, я тут разобраться с системой управления. Mm -hmm. Тоже поганая. Что-то я, я не очень удобно управлять, честно говоря. Играю. Так, э -э что-нибудь думаю есть? Пока он за нас там стреляет. Можно перепрыгнуть? Нет? Э -э Пинок. Перелазим. Так, так, так, так, так. По одному, по одному. что это там. там присмысли что ли что-то бизнес уже прикрывается ну, давай сделать думаю по одному по одному по одному сюда пришли А, мы будем считать израист? Нет? Давайте. Так. И дропаем сюда. Впереди! Впереди! С ними! Держи! Пошел ты, он. перекрыли получать да? до свидания нет. куда там дед так из поза птичку контру. до свидания до свидания. Всем до свидания Так, давай на этом корыте уже есть. Где там ящик динамита? Я быстрее сдохну, чем этот ящик динамита Пошел вон сюда. До свидания. Возьмите динамит. Подержите. Я сейчас сдохну. Что это? Света слышно. Давай. Насрать вообще, да? Да. Это что, блин, Да ты же почему ты еще не сдох. А, я еще сам сдохнул. Я yeah. последний шанс. Живем? Живем? Нет? Вот так. Они не до нас. Oh, я был на тоником. А что ты хэфэвэс на полностью? Так. до сюда не бей бей бей мужик не твой день отдыхай чалпирс дозреваем а пин а ой наш прослезился Ну да ну да пошел я кому я нужен я же салага ты у нас там маршал Которые я предвидел, надеюсь, тем, я предвидел, надеюсь, все, что я предсказывал, сбылось. Стражи порядка, что хотели разлучить нас, И всех перевели в руки моих родных. Почти всех. что происходит они перекрыли дороги они оборвали провода они лишили долину связи с внешним миром короче мы все в полной жопе и все это из-за тебя сейчас скажи да Но нет. проклятый коллапс они верят что грядет конец света они ждали его давно. Ждали того, кто придет, чтобы осуществить пророчество и развязать священную войну. Ну, у вас получилось. Что-то у нас бывший вояка. Разумнее всего было бы... Отдать тебя им, Черт. Снимай свою форму, ее надо сжечь. Там чистые вещи. Как переоденешься, приходи ко мне. Будем думать, как нам вылезти из этой жопы.